Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев, и вы на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам наглядно покажу, как можно обновить Windows 7, 8, 8.1 до Windows 10 через официальную программу Microsoft. Данная программа позволяет обновиться двумя способами. Первый – это на чистую систему Windows 10, второй – с хранением всего, то есть программ, файлов, активаций. Если компьютер находится в домене, в корпоративном, то он также там и останется. Единственный момент, который я хочу... Учесть, если ваша текущая система бывает зависает на мертвое, либо некорректно загружается, либо вылетает синий экран и вы не знаете, в чем проблема, то советую все-таки уж обновиться на чистую Windows 10. Таким способом вы можете устранить ряд проблем, которые у вас возникали в работе. Давайте приступим. Я заранее развернул виртуальную машину Windows 7, где установил несколько программ, такие как MS Office, браузер Mozilla, Adobe Reader и 7-zip. То есть наглядно показать, что все программы у меня останутся и будут работать. Также я активировал лицензию Windows 7 и занес домен мой корпоративный. То есть после всех манипуляций мы проведем обновление сохранения всех данных все манипуля... все активации, домен и программу у меня останутся. Как раз мы проверим. Давайте запускаем Mozilla. Любой браузер, который у вас имеется. Пишем скачать Windows 10 в поисковике. Переходим на официальный сайт microsoft.com. Здесь нас интересует кнопка скачать средства. Сейчас нажимаем. Скачиваем Media Creation Tool. Если вы смотрели один из моих уроков, Вы, наверное, заметили, что данную программу я уже скачивал. И с помощью нее я устанавливал загрузочный диск, флешку себе. То есть программа позволяет выполнить два действия: это обновиться, либо создать загрузочный носитель по загрузчику-носителю вы видео можете найти. продолжаем. запускаем данную программу от имени администратора. закрываем все что нам не мешало. происходит подготовка. дожидаемся. Принимаем удовлетворение условий лицензии. Дожидаемся следующего шага. В этом пункте мы выбираем обновить этот компьютер сейчас. И нажимаем далее. Теперь идет первый пункт автоматический, который нам просто требует дождаться. Здесь происходит загрузка дистрибутива в Windows 10 с официального сайта. После чего нам уже предложит он установить. Дожидаемся. Моменты, я думаю, вот эти все, которые долго идут, загрузка, установка, перестановка, я буду либо ускорять, либо обрезать, чтобы не затягивать видеоурок. Иногда данное обновление занимает от часа до двух часов. Смотря, само собой, от э, скорости интернета вашего и э, мощности вашего компьютера. Все, у нас все готово. Теперь нам осталось нажать установить. И после этого будет произведено уже обновление с Windows 7, в моем случае, до Windows 10. Показывает, что произойдет, Установим Windows 10. Professional, сохраним личные файлы и приложения. Если мы нажмем по ссылочке, мы сможем выполнить определенные действия. То есть, как раз ничего не сохранять, то есть он нам накатит просто чистую Windows 10. Удалит. Файлы, приложения, параметры. Только мои личные файлы. То есть он далит все приложения, которые установлены на, на ваш компьютер, но оставить все файлы в вашей учетной записи. И самый актуальный вариант это сохранить все. То есть и приложение, и файлы, и активацию. В моем случае я как раз выберу самый первый пункт. Выбираем и нажимаем далее. Нажимаем установить. Все. Теперь нам осталось только дождаться окончания выполнения всех этапов и перезагрузки на системы уже не как Windows 7, а как Windows 10. Здесь я сделаю тоже, думаю, наверное, лучший ускоренный вариант, если это не займет очень долгое время, потому что, чтобы вам наглядно было видно, что происходит. И вы не сомневались моментах, какие я произвел. Давайте дождемся. Как вы видите у нас закончилось обновление установка. Все выполнилось и, в... и система обновилась до Windows 10. Давайте авторизуемся. По умолчанию домен TS То есть мы сейчас пытаемся авторизоваться через доменскую учетную запись. Вводим пароль. Ну и стандартное приветствие Windows здесь. Не переживайте, что он так пишет. Все данные, которые у вас были, они останутся. И мы сейчас это убедимся. В этом убедимся. Все. Идет перестановка уже драйвера. Все драйвера, которые не поддерживаются в Windows 10, от Windows 7, они перестановятся автоматически, и все у вас будет работать. Как вы видите, у нас сохранились все программы. Добавил, само собой, XH, который по умолчанию в Windows 10. Также Adobe 7zip, Office. Так, давайте проверим все. Запускаем силу то что она работает. Наверное, сейчас все это уберу, чтобы мне не мешало. Работает. Файл, который мы создали перед обновлением. Как вы видите, вся информация сохранилась. Теперь давайте проверим саму систему. Windows Pro. Активация выполнена. Ну, можно удобно и через стандартное. Активация Windows выполнена, то есть лицензия сохранилась. Домен остался. Могу наглядно показать также, что у меня здесь учетка только драк авторизована. Я. Ну, давайте выйдем. Сейчас авторизуюсь через другую учетку. Домен. Что обращение в домен, у меня все успешно. В общей сложности установка, загрузка Windows 10, создание образ, проверка нашей системы, обновление заняло у меня примерно 30 минут. То есть, если у вас более мощная система, и чем меньше занято файлового пространства на компьютере, тем быстрее будет произведено обновление с Windows 7881 до 1, здесь чем же больше информации содержится и программ тем будет немножко подольше обычно это все делается Ну, мы на работе делаем это все к конце рабочего дня то есть происходит эта установка загрузка и до момента при нажатии кнопки установить мы это делаем как пользователи включаем Пока он все это выполняет, а уже в самом конце рабочего дня мы нажимаем «Установить», как раз пользователь уходит, и с утра он приходит уже с рабочей Windows 10. Такие манипуляции мы проводим у себя на работе. Как видите, все отлично работает, авторизация в домене, все, ничего не пропало. На этом видеоурок я хочу закончить. Я вам наглядно показал, как можно очень легко обновить систему на примере Windows 7 до Windows 10. То же самое можно сделать на Windows 8, на Windows 8.1 идентично. И все те же самые шаги. Просто у вас будет обновление из другой системы. На этом видео урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте. Постараюсь вам помочь в любых ваших проблемах. Также приглашаю вас на инстаграм-канал и сайт isaiv.ru. В инстаграме вы сможете... Быстрее узнавать о новых видеоуроках или новых инструкциях, которые будут появляться как на канале, так и на сайте. Сайт же я буду делать более подробно о себе, чем я занимаюсь, что такое система администрирования и, само собой, всякие инструкции, которые мне довелось сделать. Либо еще буду впереди все это я постараюсь выкладывать там и, само собой, помогать всем пользователям, которым требуется моя помощь. Всем спасибо и до скорой встречи.